Это канал Литокс КТВ, и сегодня снимаю продолжение этого крутого сериалчика, который называется Школьная экскурсия, точнее, уже Школьная экскурсия Мальтл -пони» плюс Драконы. Так, ну что ж, начнём. Ну, отведите нас в дом. Да, да, конечно. Хотя, если хотите, я вас могу сразу же туда отвезти. Ой, сразу? Ой, да, нам бы побыстрее, понимаете, у нас просто... Ой, мало времени. Да, только перед началом я... Я очень понимаю, что Безубик, тоскует. У вас, наверное, в городе мало драконов. У нас их не жалуют. Поэтому я думаю, ему понравится подружка. Ра? А? она как он? Ну, нет. Она не такая, как он. Но очень даже похожа. Это еще одна ночная фурия. Так вы же сказали их нет. Ну, я соврала. Оу. «Покажите-ка, хвостик у него какой не целый, да?» «Да, это я ему подбил хвост, случайно, однажды, когда он был маленьким». «А, кстати, почему он так вырастает?» «Ну, потому что ночные фурии, так как он сейчас уже выраст, и заметил, что он, ну, не превращается обратно, да». «Ну, тебе таким видны останется». «О, жалко, ну, зато ты будешь май, моим большим драконом». «Ну, покажи, покажи хвост». «А, хорошо, а я сейчас приведу девочку». Так вот проблема у девочки крышка немножко поломным. Ой, жалко. Угу. А Зовут ее ночь. Ну, Но вообще, мы ее зовем или ночь, или чернушка. А, хорошо. Ладно, давайте зовите ее. Да, хвостик у него. Да-да-да, да, да. Ты сама сделала. Конечно, пришлось. Ну что ж, готов ли твой дракон? Да, я знаю, без меня готов. А что это у него намотано? Да, это... Я ему намотала, а то он... Это у меня... Эх, у него там просто рано. Мы когда... Э, короче, ездили однажды к нему в Ветельнад. У него там... тут так Он там с драконом подрался. С другим. С другого города. Ну и получилось, так скажем. У -у -у. Девочка. Девочка, иди сюда. Давайте посмотрим на них, посмотрите, он как влюбился. Ой, а я-то что сделала? Видно, он ей не понравился О, нет, понравился Давай-ка, иди к ней Да, она красивая И вы мне ее отдаете, да? Конечно. Ну ладно, давайте мы покажем путь. Садитесь и сейчас поедем. Вау, какая она красавица. Можно ее по-своему назвать? Чешуйка. Да, чешуйка. Чешуйка. А, это осторожно. Она может толкнуть. Ау, больно. Да, все. Ладно, давайте садитесь в машину. Мой скрил вам поможет. Он будет вам освещать путь. А, хорошо, он будет вот так вот лететь и освещать. А, твой дракон может летать сам? Да, я ему сейчас сделаю, чтобы он сам толпочек. Все. Ладно, они будут все троем лететь, и если что, помогут. Хорошо, давайте садить. До свидания. До свидания. Подписывайся на канал, ставь лайк и смотри милое видео. Ой. И всем пока, пока-пока. Напиши в комментариях, хочешь увидеть отдельное видео про жизнь моей чешуечки и моего бессобика. И видео, если вы захотите, чтобы было такое видео, напишите в комментариях. И тогда будет сериал называется Как полечить дракона на Как дракон дракона 3 наоборот. И всем пока-пока-пока-пока. В конце концов, они добрались до экскурсии, верные счастливые и добрые. Всем пока-пока-пока!